Всем доброго времени суток, катаны. Я спешу поделиться с вами своим мнением о фильме «Человек-паук. Возвращение домой». В общем, на паучка стоит идти, сходите и вы не пожалеете. Да, если вы фанат безупречных супергероев, грациозно владеющих паутиной и крушащих врагов направо и налево, вам фильм может не зайти. Почему? Да потому что здесь паучок показан максимально живым и, как бы это странно ни звучало, «человечным». Он не владеет своими способностями так же круто, как Человек-паук Сэма Рэйми, да и костюм ему достался на халяву от Тони Старка, если вспомнить сюжет «Гражданки». Новый Питер Паркер – это подросток, который еще только пытается ужиться со своими способностями. Он пытается подражать Мстителям, быть настоящим супергероем, как Тони Старк, его кумир. И надо признать, не всегда это у него выходит. Часто Спайди сам источник всяких неприятностей и чрезвычайных происшествий, которые ему потом приходится разгребать. Иногда не без помощи Железного Человека Тони Старка. Как мне кажется, одна из центральных мыслей фильма «Человек-паук. Возвращение домой» это то, какой ущерб обществу могут нанести драки супергероев. И как раз иронично то, что «Стервятник», главный злодей в исполнении Майкла Киттона, когда-то являлся именно специалистом по разгребанию последствий супергеройских потасовок. Выходит, что за весь фильм «Человек-паук» наносит гораздо больше ущерба городу, чем главный злодей, который, кстати, за весь фильм не убивает ни одного человека. Ну, практически ни одного, некоторые не в счет. Главный злодей в фильме «Человек-паук. Возвращение домой» не показался мне таким уж банальным и наигранным, как это было в других фильмах Марвел. Здешний Эдриан Тумс, стервятник, просто пытается выжить, из-за чего решает пойти нечестным путем. Конечно же, самый сильный момент возвращения домой еще и то, что вся история Человека-паука органично вплетается в киновселенную Марвел. Здесь мы найдем множество отсылок, упоминаний, пасхалок, увидим старых и уже почти забытых персонажей, таких как Хэппи Хоган и Пеппер Потс. Ну и конечно же Тони Старк, Железный Человек, он здесь будет. Но те, кто предрекал, что Человек-паук возвращения домой можно будет назвать Железный Человек 5, ошибались. Тони Старка здесь будет минимальное количество. Именно такое количество, чтобы не оттягивать внимание от самого паучка. Но при этом сам Тони Старк будет играть важную роль в сюжете возвращения домой. Что мне хотелось бы отметить из минусов? Это полнейшая толерантность. В школе Питера Паркера нашлось место и индусам, и мексиканцам, и чернокожим, и евреям. И, не поверите, даже сильная и независимая женщина, которая против рабства здесь также есть. Впервые задира Питера Паркера Флэш Томпсон, голубоглазый и светловолосый, оказался в фильме про Человека-паука индусом. В общем, понятно, какой дорогой идет американское кино, и я не против того, чтобы нам пропагандировали толерантность, но когда это идет в разрез с каноном, согласитесь, это смотрится странно. Ну и напоследок, обязательно посмотрите все сцены после титров. И я уверяю вас, ваше терпение будет вознаграждено, потому что таких крутых сцен после титров я еще не видел никогда. Марвел превзошли здесь сами себя. Ну а моя оценка была бы 8,5-9 из 10. Действительно крутой фильм, и в рамках киновселенной Марвел он однозначно стоял бы повыше середнячков. И когда новая сходка? Новая миссия? Мы позвоним. Думаю, с небольшой помощью ты станешь полезным команде. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в теме.